Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера». И сегодня мы разберемся, почему менеджер обязан следить за размещением видеороликов по графику. График размещения видео на каждый канал индивидуален. Все зависит как от ниши канала, так и от активности целевой аудитории. Самое благоприятное время для заливки ролика, когда на канале наиболее активные подписчики. Оптимальное число роликов в день не более 5. Потому что и уведомлений для ваших подписчиков тоже будет 5. Вы можете заливать по 6 и более роликов в день, однако оповещение вашим подписчикам придет только о 5. Стоит ли заливать больше 5 роликов в день? Решать вам. Кроме времени и количества роликов, сюда же входит наличие обложек, заголовков, описания и других необходимых атрибутов. Кроме графика, немаловажную роль в размещении видеороликов играет репост и посев видео. Эти два понятия нужно различать. Делая репост ролика, вы улучшаете показатели на платформе YouTube. Однако для сайта, на который вы сделали репост видео, оно является ссылкой на сторонний ресурс. То есть видеохостинги социальных сетей являются прямыми конкурентами YouTube. Поэтому вполне логично что каждая социальная сеть продвигает свое видео, а не репост видео с Ютуба. Менеджер YouTube-канала – очень перспективная профессия. Одно из главных преимуществ – вы можете работать удаленно из любой точки земного шара, а получить все необходимые знания уже сегодня можно в нашей школе видеоблогера и совершенно бесплатно. И не забывайте быть активными, ведь некоторые заказчики ищут себе менеджеров, отслеживая комментарии, поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы получать новые видео первыми и ставьте лайки, если наши видео для вас полезны.